Звук громче, я покажу искусство Я ребенок, где в детства привык отвечать взрослым Мне здесь весело, да не в равновесии Но я всегда пытаюсь быть собой честным И я не нуждаюсь в рефлексии Я не из тех, кто покажет свою агрессию Просто когда раздавали грусть по весу И не против, но мне встретили. Мама, не переживай Я знаю, где, когда и кому сказать прощай Просто я сегодня немного пьян и пора да, Еще пять минут назад мне было грустно, мне было пусто. Но бокал вина убрался это чувство назад. Мне было грустно, мне было пусто. Алиса, лицо зелое я покажу. Мне не нужны врачи, они совсем не знают ничего в разбитых сердцах Не понимают, да, иногда так сильно кровать Но это, наверное, нормально, а с кем не бывает Я лучше помню, пока напишу опять или пойду на вечер